Зашумел вентилятор на видеокарте. Захотел его полностью отключить, так как карта слабая, она совсем не греется. Я смотрел в Аиде, там 39 максимально градусов у меня. вот Куча вентиляторов, я думаю, бы они бы справились. Но одна беда вот тут вот. Когда отключаешь этот разъем, то перестает стартовать видеокарта. Этот вентилятор давно износился. Я видел ролики, где можно смазать вентилятор, разобрать его, короче. Но я решил пойти другим путем. У меня тут лежал старенький, точнее, он новый вентилятор. Вот такой вот. Я думаю, вы уже все поняли, что дальше будет. И не хотел, чтобы здесь все... вот, Здесь вот видите, какой маленький разъемчик. И вот этот большой уже туда не всунешь. Мне пришлось его стачивать. Чтобы вот сюда вот он поместился. Просто вот эти два конца я засунул бы вот сюда. Вот и все. Сейчас покажу, на чем стачил. Вот так, включал воду. Здесь наждачка. Здесь наждачка. Вот бьется вода. Берете на наждачке и стачиваете туда-сюда, ну все, понятно, я думаю. потом вот эту вот фигню надо высушить. я засунул туда вот эти два провода и воткнул сюда. вентилятор намного меньше стал шуметь, К тому же, видите сами знаете что чем больше вентилятор, тем меньше он шумит. Давайте я вам покажу конечный результат. Вот здесь можете поставить наискосок, потому что прямо, чтобы было эстетично, у вас не получится. Будет вот так вот стоять. Но кто понимает, что главное, чтобы не было шума, это очень... Это мелочи. Вот так уже... Будет выглядеть в сборе. Вот я могу за вентилятор взять, он крепко держится на двух болтах. Все. Сейчас попробуем включить и посмотрите сами. Все заработало. Полностью отключаем вентиляторы. Вот так. Мелко шумит вентилятор. Ну конечно, тут еще стекло обратно поставлю, будет получше. Здесь потом по минимуму прибавлен. Хочу сказать то, что с более мелким вентилятором он в разы шумнее был. Ну это как вариант, чтобы вот не чистить, не заниматься чисткой видео вентилятора от видеокарты. Просто можно поставить другой, он будет больше и меньше шуметь. В конечном итоге можно вообще даже еще больше, мне кажется, вот это, чем вот этот поставить, и будет еще меньше шума. Вот и все видеокарта копеечная мне поэтому ее не жалко совсем так что пользуйтесь ну помогло скажите спасибо и все!